У меня многие спрашивают, кушать ли я мясо, реально, вот, особенно те, кто со мной в терапии, те, кто общается со мной лично, ем я мясо, не ем, я же занимаюсь энергетическими практиками, кормокоррекцией, вот, духовными медитациями. Ну и есть такая фантазия, да, есть такое убеждение, что мясо несовместимо, да, мясоедство несовместимо с духовными практиками, с зрительством, что это должен быть обязательно вегетарианец, эм, лучше веган, да, и вообще, а, а еще лучше это вообще питаться праной. Эм, у меня в жизни был период, вот когда я только-только начинал заниматься серьезно конкретными практиками, у меня был период вегетарианства, где-то месяц максимум максимум месяц. Потом я не выдержал и вернулся к мясоедству. Почему? Современный социум, он жесткий. Он требует определенных энергий, он требует определенного состояния, так скажем, души. А вегетарианство, оно формирует определенное поле, определенное состояние, когда человек а. А, отлетает, когда человек находится вот, вот полностью в духовной, да, вот э, так, по чакрам расскажу. Вот верхняя чакра, да, анахата и. Вишутха, Аджна, Сахасрара, да, это информационные чакры. Нижние чакры, Анахата, Манипура, с Вадхистана, Муладхара, они отвечают за земное, за материальное. Медитации, духовные практики, они раскачивают, усиливают верхние чакры, ну, раскручивают именно духовный мир. Мясоедство плюс материальные практики, ну, там занятия фитнесом, тренажерным залом, Копание огорода, они еще развитие по карьерной лестнице, заработок денег, да, развитие какой-то социальной активности, они развивают нижние чакры. Почему в духовных практиках сказано, ну вот в духовных учениях, сказано, не нужно кушать мясо, нужно быть в вегетарианцем. Потому что. Ведь духовными учениями занимались те, кто уходил в монастырь. Они отрекались от всего мирского, от всего земного и посвящали себя Богу, и после этого дальше свою жизнь направляли именно вот в развитие верхней части. А земное отрисалось, но ну, это такой способ ухода, да, завершения цикла перевоплощений, да, выход за колес, из колеса сансары. И это считается, ну, это нормально, да, когда человек хочет уйти. Но извините, если у вас есть бизнес свой, или вы как-то работаете, занимаетесь какой-то работой, да, социальной, вы включены активно в социум и зарабатываете деньги, то вегетарианство, оно вас из социума исключит. Получается, социум будет отвергать, вот я когда месяц, буквально месяц я занимался вегетарианством, я занимался раздельным питанием и по ходу вегетарианил, реально я чувствовал, как социум меня отвергает, исключает и говорит так, все, ты, ты нам дискомфортен, ты нам не нужен, нам с тобой очень тяжело быть вместе, поэтому давай-давай, иди отсюда. Хочешь, увольняйся, хочешь, делай, что хочешь, но либо ты такой, как мы. Либо ты не с нами. Все, и свободен. И мне пришлось э, вернуться к мясоедству. И, и ты знаешь, вот сейчас, э, занимаясь сильными духовными практиками, молитвами, я убедился, что качество и количество моей силы от мясоедства никак не зависит. Никак. Это всего лишь одна из форм пищи, которую я употребляю. Я понимаю, что даже вот то животное, которое убили, да, вот ради того, чтобы я его съел, его душа знала, на что она идет. Душа перед воплощением прекрасно знает весь свой путь. Я просто перед приемом пищи, перед тем, как съесть этот кусочек мяса, мясо, я благодарю. Это животное, но я благодарю всех, кто участвовал в приготовлении этой пищи. И вот тех животных, мяса, которых я съел, и тех птиц, тех рыб, и вот тех людей, которые доставили, доставили эту пищу ко мне на стол, да и тех, кто занимался в приготовлении, я всех благодарю за то, что вот у меня есть возможность съесть эту пищу. Духовность – это способ жизни, это видение, это картина мира это отношение к миру не более не менее. А? да вегетарианство может помочь закрепиться в этом состоянии но не должно являться пить, механизмом причиной в первую очередь еще раз само, ну, да вегетарианство не может быть самоцелью это инструмент это способ и опять же вегет, э, уходить от Приемы мяса необходимо только по сигналам тела. То есть, когда вот кусочек мяса кладешь на язык и тебя тошнит, ну, там, вот его выкладываешь. А когда вот я, например, ем мясо с удовольствием, а вот есть люди, у которых это не идет, все, их нужно ну, позволять так быть. Ни в коем случае себя не насиловать, потому что очень Часто вегетарианцы сталкиваются с болезнями, с сильнейшими заболеваниями себя и своих детей. Очень часто, когда мамы перестают кушать мясо от ума, не от тела, а именно от ума, то их дети, которые они вынашивают, рождаются уже с большими проблемами. Врожденная анемия, врожденное неусвоение белка. Искажение в, в нормальном кровотоке человек не ел мясо миллион ну, тысячи миллионы лет назад давным-давно и то это все под вопросом современная биология человека подстроилась под мясоедство есть такое понятие в медицине есть такое понятие гомеостаз то есть стабильность системы человек вот нет здоровых людей. Здоровых, вот абсолютно здоровых людей нет. Как говорят медики, есть недообследованные. И как лучше прожить жизнь, себя ограничивая, себя заставляя мучая, и прожить дольше там, на пять лет в мучениях, либо наслаждаясь жизнью, но на пару лет меньше. Понятно, что излишество тоже не есть хорошо. Всегда можно найти некий баланс. Все равно абсолютно здоровыми вы не умрете. Вот все равно будет какая-то болезнь, так или иначе. Потому что болезни это все равно некоторые искажения деформации в сознании, в психике. Все равно что-то найдется всегда. Если не найдется, супер. Ну, проживете 90 лет. Вон. Александр Лоуэн умер в 93 года практически здоровым человеком. И в последние годы он еще написал книгу «Секс и любовь». Ну, это круто, это великий человек, он постоянно занимался саморазвитием. Вперед, занимайтесь саморазвитием. Но живите в наслаждении, а не в самопичевании, а не в самоограничении. И тогда в вашей жизни будет все, в том числе и счастье.